Всем нашим встречам разлуки увы суждены Тихо, печали ручей у янтарной сосны Пеплом не смелым подернулись угли костра Вот и окончилось все расставаться пора лесное, где, в каких краях встретишься со мною, Крылья сложили, палатки, их кончен полет, крылья расправил, искатель, разлук, самолет, И потихонечку пятится трап открыл. На пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, Где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны, не подыскать тот ручей янтарной сосны Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня Вдруг у огня ожидают, представьте меня, милая моя Солнышко лесное, где, в каких краях Встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях, встретишься со мною?